Американцы прямо сегодня сбросили бы ядерную бомбу на Иран. Соцопрос, самое, как утверждают ее политики, демократичной стране в мире, шокировал всех. Провокационное исследование, обнажившее реальное настроение в американском обществе, провело издание Wall Street Journal. Результаты действительно ошеломляют. В ходе опроса американцам предложили вымышленный сценарий, идентичный событиям 40-х годов, но главным участником которого является не Япония, а Иран. Результаты оказались поразительными. 59% респондентов поддержали атомную бомбардировку Ирана. При этом оказалось, что республиканцы с 81% одобрения гораздо более склонны поддерживать такую атаку, чем демократы с 47%. Опрос решили провести в преддверии визита Барака Обамы в Хиросиму, которая была фактически уничтожена во время американской ядерной бомбардировки в 45 году. Тогда идею сбросить бомбу на живых людей поддержали 53 процента американцев. Еще 23 одобрили последующие атаки. Лишь 4 процента были резко против. Получается, что теперь в мирное время уровень неприкрытой агрессии еще выше, чем во время войны. Лядный французский политик Марин Ле Пен обещала, что как только она займет президентский пост, Париж признает Крым территорией России. Лидер партии Национальный фронт, которая в последнее время стремительно набирает популярность на фоне кризиса беженцев, заявил об этом в интервью каналу Rush Today». При этом Ле Пен предрекает Единой Европе скорый распад. Романтично, но жестко политик сравнила ЕС с лучом мертвой звезды. Старый свет идет к дну, по мнению Липен, из-за ослабления основных принципов, на которых был построен Евросоюз. Речь о слабеющих позициях евро и Шенгене, которые расшатывают потоки беженцев.